Мне в жизни очень повезло. Мужчина лучший стал мне мужем. Очаг души твоей тепло Мне дарит час житейской стужи. С тобой надежно и светло. Мой добрый друг, мой верный спутник. Невзгодом жизненным на зло Ты окружил семью уютом. Люблю тебя. Мой дорогой, Судьбе и небу благодарна. За счастье рядом быть с тобой, За свет души твой лучезарной.